И всем привет! Сегодня... Всем здорово! Все... У нас сегодня челлендж, новый челлендж. Кто, кто быстрее соберет торт из вот этих вот Лепешек. материалов? Кто проиграет, тот опять крутит колесо фортуны <с, с новыми заданиями, которые вы подписчики придумали. нам придумали. Так это опять на скорость. Кто проиграет, тот проиграет. Кто выиграет, тот выиграет. Так мы можем начинать в принципе? На счет три. На счет три. Раз, два, три. Вот так вот. Мой торт начинает делаться. Так. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Кать, может ты проиграешь? Да не, не, лучше бы ты Лучше бы я? Да Я, я проиграю Так, пишите в комментариях, кто за кого болеет Чи, кто, Мы узнаем кто За Катю, кто за меня Количество человек Вот так вот если ты так странно сейчас стоял Странно? Ну это тоже Ты тоже? Я первый раз в жизни делаю торты. Ладно, вроде я, вроде, я, вроде обгоняю Катерину. Вроде обгоняю, да? Да, вроде обгоняю. Это вроде, а ты не обгонишь, а ты отстаешь. Скоро готов уже будет. Это у меня скоро готов у тебя. В смысле? А не по количеству же этого, не по количеству этого. Да? Ну вообще. Мне поносит. Я согласен. А, тут еще посыпать же надо. Ну-ну-ну. У ну, ну. а меня не хватает уже сметаны, чтобы после пусто. Я тоже все. Я проиграл. Ура! как всегда, проиграешь. это даже неочевидно. Итак, пишите в комментах, у кого получился торт лучше. Или красивых. Или у нее, или у меня, или у вас, может быть. <в peut> а мы теперь идем туда, колесо фортуны. Итак, я вот проиграл. Теперь я хрущу это колесо. Книжки в голове. ой ой, ой. Это будет, брать. Все, погнали. На улице скоро уже стемнется. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah, please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost, I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word out. can't put me down, I'll be getting loud, you can have a what I'm about, have your fucking cloud. be raining now, I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Смотрите, столько патронов Смотрите, столько патронов в тебя сейчас полетит. <соединяющие> <Ча? Мне> уже... <соединяющие> Кать поближе <соединяющие> Ты не уворачивайся, бля. <соединяющие> Ага! Ага! Ага! Ты крутой просто. Ты ставьте лайк, кто считает, что Миха крутой. Это просто вообще.